Привет, аудитория. 9 апреля у нас пройдет номерной турнир UFC 288, я говорю, 87. Это воскресенье будет. Ну, на очереди у нас бой с основного карда турнира в средней весовой категории между Кевином Холландом и Сантьяго Пензинибио. Среднем весовой. Нет, это как раз таки в полусредней весовой. Тут я ошибся. Ребята, подписывайтесь на канал, делаю для вас адекватную аналитику, подбираю интересные коэффициенты, трачу на это свое время. К вам одна единственная просьба. Подпишитесь на канал и поставьте свою оценку обзору. Ну, перейдем к бою. Сантьяго Панзинибио Панзи, это 36-летний боец из Аргентины, провел в профессионалах 36 боев, 36 лет, 36 боев, все как положено в 30 из которых одержал победы. Выходит он из кикбоксинга, имеет неплохие навыки ведения боев в стойке. Не назвать его, конечно, борцом, но может поработать и в партере. Имеется у Сантьяго в этом аспекте черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Плюс ко всему, имеется у этого товарища неплохое кардио. Дерется он уже давно в UFC на топовом уровне с высококлассной позиции. Шел он в свое время на отличном стрике из 7 побед подряд. Вполне мог выходить на титульный поединок, но разногласия с промоушеном, да еще и травмы выбили бойца из колеи почти на 2,5 года. После простоя вышел он в октагон с Ли Джилиангом в то время молодым проспектцем проспектом, которому проиграл в первом раунде нокаутом. Таким образом, закончилась серия побед и шансы на титульный бой у нашего Понзи. После была хорошая победа над э, Мигелем Боязы, где Сантьяго уверенно переработал оппонента в стойке, и продолжение от Джеффа Нила, где Понзи проиграл раздельным решением. После поединка с, Мишель, с Мишелем Перейрой, которому Понзи проиграл очередным раздельным решением, Тиаго вылетел из 115 дивизиона. В крайнем бою против Алекса Марона, который вышел на коротком недельном уведомлении, Понзи победил нокаутом в третьем раунде. Но! Хочу сказать, что Марона, учитывая короткое уведомление, всего лишь недельное короткое уведомление, за неделю подготовиться полноценно подготовиться к бою, это, ну, это очень сложно. Марона выглядел лучше аргентинца, перерабатывал его в стойке, потрясал ударами, выигрывал бой. И выиграл бы его, если бы не просил по кардио из-за некачественной подготовки и не замедлился. Его а, Сантьяго подловил в третьем раунде ну, и нокаутировал. Вот. Нынешний соперник Панденибио Кевин Холланд – это 30-летний боец из США. В профессионалах он провел 34 боя, 23 из которых одержал победы. И один бой был зафиксирован как несостоявшийся. Холланд является ярким представителем ударной техники, имеет хороший говоритель для своего дивизиона, что помогает ему выигрывать бои. В борьбе у Кевина последствия навыки, и бойцы с хорошим бэкграундом в этом аспекте без проблем переводят его в партер. Есть у американца навыки в бразильском джиу-джитсу, с помощью которых он может финишировать оппонентов с менее развитыми умениями на земле. Вот. Также Холланд имеет неплохой держак. Может он держать удар и еще ни разу не проигрывал нокаутом в своих поединках. Если не ошибаюсь, его даже толком не потрясали в его боях. Имеет хорошие показатели кардио, но из-за недоработок на тренировках функциональная подготовка может давать сбой. Но, в принципе, на трех раундов, на, на трех раундовые бои его хватает. В UFC выступает он на топовом уровне, но, так как он не развивается как боец, испытывает проблемы против универсальной топовой позиции. В свое время шел он на серии с пяти побед подряд, ярких при том побед, но из-за ления расстрелял свои позиции и вылетел из топ-15 дивизиона. Ну, что касается данного боя В интерпрометрии преимущество, естественно, будет на стороне Кевина, размах рук больше аж на 21 сантиметр Рост выше на 8 сантиметров Ну, а в размахе ног Там, как бы не ошибаюсь Одинаковые показатели Ну, с одной стороны, Холланду дают очередного На первый взгляд, кажется, удобного Соперника, который старше его на 6 лет че лучшие годы уже давно позади Польза не будет напрягать Кевина борьбой Будет пытаться методично перерабатывать американца В стойке, и кажется, что Кевин остается только попасть своим длинным рычагом и аргентину упадет но с другой стороны Понзи это не пенсионеры в наихудшей своей форме вроде тех кого в своих победных боях без особых проблем проходил Холланд таких как Роналдо Соузо, Алекс Оливейро Тим Минс Тот же Брансон в среднем и Томпсон в полусреднем весе дали Кевину хорошую трепку показав что к боям нужно готовиться относиться серьезно, а не вести себя как клоун в перерывах между раундами Болтать там с данной белым. Ну ладно. А Сантьяго достаточно серьезный оппонент. Если подготовиться к бою с аргентинцем, с, с, с аргентинцем плохо, не уделить должного внимания, то поединок вполне может закончиться печально для Холланда. Да, помните, по по на данном этапе карьеры выступает нестабильно. Чередует победы с поражениями. Крайний бой с середняком Алексом Мороной, хоть и закончился нокаутом в пользу но учитывая, что Марона выходил, как я уже говорил, на недельном удовлении, плюс к этому он не сделал вес, и бойцы выступали в промежуточной весовой, весовой категории, да еще первую половину боя Марона смотрелся интереснее, попадал больше и опаснее, не мог вообще удосрочить оппонента, то эта победа совсем не играет на руку Пандзенибео, тем более, что Марона еще и потрясал Сантьяго. Но тут опять же стоит отдать должное Алексу. Для недельного уведомления из переизбытка инвеса он очень неплохо двигался и работал в стойке, перерабатывая Сантьяго. И в этом бою опять мы видим, что Понзи долго приглядывается к оппоненту и начинает включаться в работу уже во второй половине боя. за чего он, по сути, проиграл два предыдущих своих сражения против того же Джеффа Нила и Мишеля Перейла, где опять же отдал первые раунды. Нилу и Пелери Уже в конце боя в третьем раунде начал, начал он перерабатывать их Но времени естественно не хватило и в бою с Марон и Сантьяго а, тоже бой. Если бы не нокаут в третьем раунде, про... это был бы третий проигрыш подряд а, а, в статистике Панзенибе. Но перейдем все-таки к Холанду. Опять же, в бою с Томпсоном мы увидели, что Холанд был опасен только в первом раунде. Уже начинается второго, ну можно сказать, с конца второго раунда вероятно из-за той же плохой подготовки он начал проседать по кардио. И Стивен потихоньку начал перехватывать инициативу. И уже к середине э, третьего раунда Кевин смотрелся совсем беспомощно. беспомощно. Но если сравнивать работу Томпсона и Пенземнибио, то Томпсон очень хорош в ударке на ногах. Много так от Холанда Томпсон срывал именно ударами ног, не давая войти Кевину на удобную дистанцию. Разбивал его на дистанции, стараясь уменьшить шанс прилета длинного рычага от Кевина ногами. Все-таки Понзи для нанесения урона придется сближаться с Холандом на расстояние как минимум вытянутой руки вот И это придется делать чаще, что чревато пропуску хорошего панча даже во второй половине боя от Кевина. В этом бою, учитывая вышесказанного, шансов больше все-таки у Холанда. Если он хорошо подготовится к этому бою, то у Понзи, хоть и он... И начнет подготавливать почву для поздних раундов уже с первых минут Пробивая по корпусу Холланду Шансов будет мало Просто потому что ему может не хватить тупо трех раундов поединка Как это было в бою с Нилом, с Пирейлой. вот Удар, как Ивена, же опасно для Понзи в, люб в любом из раундов Чего не скажешь о Понзенибе Шансы на нокаут у которого появляются уже ближе к концу боя так как это трехраундовый бой, то шансов здесь больше все-таки у Кевина. На него я и буду попробовать ставить в этом бою. Скорее всего, наверное, рискну и попробую поставить нокаутом, если на это дадут хороший коэффициент. Ну, плюс к этому Кевину нужно закрывать свои прошлые два поражения и желательно досрочно, что требует хорошей подготовки. И, в принципе, навыки у Кевина для этого есть. Это точно. Если же Холланд не пройдет по Денибе, то вряд ли мы его уже увидим в топах UFC снова. Вот. Все-таки я думаю, мотивация в этом бою должна быть на стороне Холланда. Я думаю, что он попробует забрать этот бой. Думаю, что попробует забрать этот бой досрочно. Если выбирать же между Total меньше ли и Total больше, то я бы больше склонялся к ТМ. У Кевина есть шанс нокаутировать все-таки в любом раунде, как я уже это и говорил. И Total меньше можно заиграть в пресс, допустим. Ну, это же мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я влажу, выкладываю, как там мне сделали замечания в комментариях ютуба, ставки на бои, которые мне интересны, но по ним я не делал видео. Вот. Подписывайтесь на телеграм, увидите мои ставки. Можете там что Комментарий какой-то сделать, свои э, прогнозы написать, и мысли по, по поводу боя и другие боя. Все, давайте, до следующего видео, пока.